Польша закрыла границы для заработчиков с биометрическими паспортами. Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк. И в последнее время я все чаще и чаще слышу и вижу такой бред на просторах интернета, мол, Польша закрыла свои границы для людей. С биометрическими паспортами в первую очередь здесь идет речь, конечно же, о гражданах Украины, потому что они занимают первое место среди зарабячан, которые едут, соответственно, на заработки в Польшу. Потом уже речь идет о гражданах Грузии и Молдавии, потому что граждане именно перечисленных государств могут, соответственно, ехать на заработки в Польшу по биометрическому паспорту. Вернее, вообще могут без визово въезжать на территорию Евросоюза сроком на 90 дней в течение полугода. Так вот, в последнее время все чаще и чаще слышу и вижу, что за уже путь в Польшу по биометрическому паспорту вообще закрыт. И что больше всего поражает меня во всем этом, так это то, что большинство людей до сих пор думают, что если едешь на заработки в Польшу по биометрическому паспорту, то ты делаешь это незаконно отчасти. И на границе нужно обманывать и придумывать, мол, ты едешь как турист. Брать с собой мало вещей, там практически ничего не брать, вешать на плечи какие-то коньки, фотоаппараты, лыжи и так далее, чтобы э, выдать себя за туриста и так прочее и тому подобное. Подобную информацию распространяют по интернету люди, совершенно некомпетентные в вопросах трудоустройства, оформления документов, пересечения границы и так далее и тому подобное. Люди, которые хотят искусственно повысить свой статус путем введения других людей в заблуждение. Люди, которые представляют себя якобы специалистами, пытаясь показать, что они что-то знают, хотя на самом деле они практически ничего не знают в вопросах оформления документов для приезда в Польшу, пересечения границы и так далее. Они знают 1% информации из 100% этот процент берут и раздувают, преподнося его людям как истину в первой инстанции, хотя это совершенно не так. Поэтому этот видеоролик, друзья, призван к тому, чтобы развеять эти совершенно глупые, абсурдные мифы, касающиеся в первую очередь биометрического паспорта, касающиеся э, в первую очередь того, сколько денег с собой нужно иметь, если вы едете как турист, если вы едете на заработки. В этом видео также вы в первую очередь узнаете то, как проехать по биометрическому паспорту, в первую очередь по украинскому биометрическому паспорту в Польшу совершенно легально и при этом не обманывая никого на границе, не придумывая, что вы едете как турист или что вы едете по закупу и так далее и тому подобное. Я скажу вам, что можно с собой брать, что нужно говорить, какие документы вам нужны с собой дополнительно к биометрическому паспорту, чтобы спокойно проехать границу польскую без всяких нервов, без всяких выдумок. Взяв с собой неограниченное количество вещей, каких угодно и так далее и тому подобное. Если вы во всем этом заинтересованы, тогда устраивайтесь поудобнее. И я начинаю. Поехали. Еще напомнить, что я являюсь специалистом по трудоустройству в Польше, имею здесь свое агентство по трудоустройству и предоставляю людям достойные работы в Польше на любой цвет и вкус, как для разнорабочих, так и для специалистов. Со всеми актуальными вакансиями, которые я предоставляю, вы можете ознакомиться пройдя вот по этой ссылочке, она уже появилась вот здесь. Также пишите мне по номерам Viber WhatsApp, они в нижней части вашего экрана. Проходите, подписывайтесь на мой телеграм канал, ссылка в описании, чтобы получать рассылку актуальных вакансий в Польше на любой цвет и вкус в автоматическом режиме. И поставьте лайк под этим видео, поделитесь ссылками на него с друзьями, подпишитесь на этот канал, если вы на него еще не подписаны, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать видеоролики, прямые трансляции на моем канале, а также обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы получить полезнейшую информацию о жизни и работе в Польше. И настоятельно, конечно же, советую поделиться ссылками на это видео с друзьями, заинтересованными в переезде в Польшу вообще, в заработках, в жизни и работе в Польше, потому что... Эта информация поможет вашим друзьям, знакомым избежать роковых ошибок при пересечении польской границы. Друзья, я знаю на 100% о чем говорю, потому что... Я, как сказал, являюсь специалистом по трудоустройству, и в силу своей деятельности, так сказать, я постоянно контактирую с людьми, которые пересекают границу. Также, естественно, пересекают границу по нашим приглашениям на работу, которую я им делаю и высылаю. Высылаем мы как оригиналы приглашений на работу для открытия полугодовых рабочих виз, так и ксерокопии приглашений на работу, как раз-таки для людей с биометрическими паспортами. Здесь не берутся во внимание люди российской национальности, у которых биометрические паспорта, потому что у них нет безвизового режима с Евросоюзом. Здесь я имею в виду, конечно же, в первую очередь украинцев, потому что, как я сказал в начале этого видеоролика, они стоят на первом месте среди зарабячан, едущих на заработки в Польшу. Потом это уже идут молдаване, ну и грузины, но мы грузин сейчас особо не трудоустраиваем, потому что не хотят особо с ними сотрудничать работодатели, это уже отдельная тема для видеоролика. Если говорить об украинцах, опять же, то очень часто мы высылаем серокопию на почтовый ящик, электронный почтовый ящик, просто-напросто файл PDF, который человек потом распечатывает. И у него получается вот такой вот, как на ваших экранах, листа 4 приглашения на работу. Одна и вторая сторона должны быть у вас распечатаны. Главное, чтобы все было хорошо, досконально можно прочитать. То есть чительная, чтобы была информация, да, если говорить по-польски, чительнее. Ну и собственно на границе показывайте пограничникам, говорите спокойно, что едете вот сюда на работу по биометрическому паспорту без проблем, с собой можно иметь минимальное там количество денег, скорее всего вообще не спросит, если у вас ксерокопия приглашения. И при этом, соответственно, можно в таком случае брать одежду, какую угодно, там, любую одежду. Не надо бояться, что там не пропустят, если у вас с собой будут кастрюли, сковородки, можете брать и постельное, и кастрюли, и сковородки. Спокойно себя чувствовать, пропустят вас сто 100%, 100%, даже 200, друзья. Каждый день практически к нам так едут люди на биометрических паспортах и не выдумывают ничего на границе. Так было уже и в прошлом году, весь 19 год, но к моему удивлению, как я и говорил ранее, есть еще огромное количество людей, которые убеждены, что если едешь по биометрическому паспорту, но едешь на работу, не как турист, то на границе нужно обманывать, что... Я еду там как турист в тот тот-то город, хочу посмотреть те-то достопримечательности, либо что я еду по закупы, и при этом, соответственно, нужно иметь с собой какую-то сумму денег достаточно внушительную, там 500 злотых, 600, кто-то говорит 700, якобы это официальные данные, хотя это полный бред, это информация взята с потолка, просто эти суммы чаще всего спрашивают, если люди говорят, что они едут как туристы. При этом люди боятся с собой что-то взять, там берут по минимуму, приходится тут уже на месте что-то докупать необходимое, еще в большие расходы попадают. А большинство сейчас действительно снимают с автобусов, целые автобусы разворачивают с людьми, которые пытаются обмануть пограничников, с людьми, которые едут по биометрическим паспортам, украинским, либо молдавским, либо грузинским, и при этом... Говорят, что едут как туристы, либо едут по закупы, естественно, люди очень сильно нервничают, люди с собой берут то, что брать не нужно, если вы едете как турист, потому что понятно, что вы не как турист, если у вас там кастрюли и постельные и так далее... Люди с собой берут недостаточные суммы денег, люди нервничают, бывают спрашивают гостиницы, Соответственно, у подавляющего большинства людей, которые едут не как туристы, едут на заработки, но едут по биометрическим паспортам. У подавляющего большинства таких людей нет никакой брони гостиницы, Соответственно, начинаются трясти руки, заикания, и пограничники понимают, что человек обманывает. На самом деле он едет на работу, а говорит, что едет как турист. Конечно же, такого человека за обман разворачивают. И, соответственно, если вы идете на работу, у вас должна быть ксерокопия приглашения. Раньше, еще в 2018 году требовали в основном оригинал. Уже с 2019 только ксерокопия вам достаточно, чтобы нормально приехать. И это меня просто поражает. Ведь и так, и так вам нужно приглашение на работу, чтобы устроиться официально. Это, оно же освещение. Когда вы уже в Польше, вы пока оно ну, не готовы, не сможете выйти на работу. Раньше, чем оно приготовится, я вам не советую выходить, потому что вас тогда могут депортировать. Оно делается около 7 рабочих дней. Обычно это самое приглашение на работу, бывает и быстрее. Вот мы сейчас, например, делаем быстрее наше агентство. И тогда вы выходите на работу только легально. Если вы приедете без него в Польшу, вам здесь нужно ждать эти 7 рабочих дней. Не работая, сидеть, тратить деньги на проживание, на питание и так далее. То есть время будет работать против вас. Поэтому гораздо лучше позаботиться о том, чтобы заранее работодатель МАМО сделал, выслал скан-копию, потому что таким образом вы убиваете одним выстрелом двух зайцев. С одной стороны, вы сэкономите свое время в Польше, то есть вы приедете, пройдете медкомиссию, то есть буквально за пару дней после приезда, через пару дней буквально выйдете на работу. Ну и соответственно, что самое главное, пожалуй, вы спокойно проедете границу, когда у вас будет... Ксерокопия приглашения на руках. Вы едете, знаете, что оригинал уже готов. Едете легально на работу. Спокойно проезжаете границу. При этом берете с собой все, что вам нужно. Всякие необходимые вещи. Посельные, кастрюли и так далее. Как я говорил. Не печете, что вас просят какие-то нереальные суммы денег на границе. И проезжаете. Если же кто-то хочет ехать как турист. То вот вам официальная информация. Что нужно с собой иметь. Нужно иметь минимум 50 евро с расчета на один день пребывания в Польше. Это официально. Могут у вас спросить. Могут и не спросить, а могут спросить вот так вот. Минимум 50 евро, друзья. Ну и соответственно, ни о каких там постельных, кастрюлях, рабочей одежде, робе и речи быть не может, чтобы с собой взять. Плюс могут, конечно же, спросить бронь гостиницы и обратный билет. То есть, друзья, если вы едете, например, скажете, что еду на 10 дней в Польшу, да, там, не знаю, погостить как турист то у вас спросят сумму в 500 евро, могут спросить, могут спросить такую сумму. Если на 5 дней скажете, то могут спросить сумму в 250 евро, и вы в этом, к этому должны быть готовы. Могут спросить и 500 злотых, но лично я пересекал границу, было такое, в Польшу ехали с Украины, и мой приятель украинец был с биометрическим паспортом, мой знакомый вернее, у него спросили сумму с расчета 50 евро на один день. И там вписывают, соответственно, когда вы возвращаетесь. Говорите, что на 3 дня, показываете 150 евро. Если через 3 дня вы не пересекаете назад границу, вам ставят депортацию. И при пересечении границы вам дают депортацию как минимум на год по Евросоюзу. Вам оно надо? Я думаю, не надо. Поэтому не надо обманывать. Спокойно заказывайте заранее, находите работу в интернете. Заказывайте, договаривайтесь о том, чтобы сделали и выслали вам приглашение на почтовый ящик с конкопию и едете. Если же вы хотите открывать рабочую визу, то нужен только оригинал приглашения. Высылают обычной почтой, соответственно, это длится гораздо дольше. Если есть биометрия, смело едьте по биометрии, на месте подписывайте договор уже, когда приезжаете, проходите медкомиссию и совершенно официально легально выходите на работу, друзья. Не слушайте никого, никаких этих псевдоспециалистов, которые говорят, что по биометрии только как турист, говорите на границе, что едете, либо говорите, что едете по закупы только, и все, потому что по-другому не пропустят, если едете на работу. Либо оригинал приглашения нужно иметь, все это бред, все это бред. Послушайте, что я сейчас вам говорю. Едьте смело и сами в этом убедитесь. Что ж, друзья, если эта информация для вас была полезна, то обязательно поставьте под этим видео лайк. Еще раз повторюсь, поделитесь ссылками на это видео с друзьями. Подпишитесь на этот канал. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать актуальные видеоролики и прямые трансляции на моем канале. Проходите по ссылочке в описании к этому видео. И заказывайте по компетенту государства у меня по скайпу. Это ссылочка на мой канал.